Всем привет, сегодня я вам покажу, какой новогодний подарок мне сделали админы дропа. Приятного вам просмотра. На Гагадропе вышел новый ивент и они сделали небольшой подарок не только мне а в принципе каждому кто совершает депозит появилась вот такая вот тема называется снегопад и суть в том что за каждый рубль депо ты получаешь так называемый winter point после этого ты можешь все свои поинты обменять на случайный скин естественно чем поинтов больше тем круче скин ты получишь если вам эта тема зайдет и если ролик наберет хотя бы тысячу лайков то мы посмотрим какой скин они выдают за 50 тысяч поинтов это реально интересно изначально у них были так называемые фри кейсы Но они это убрали, то есть там, помнишь, простреливать надо было И сейчас они поставили, грубо говоря Наверное, это один скин будет за деп Напомню, что ссылочка на гагадроп будет находиться в прикрепе Мало того, там будет промо на плюс к депу И также будет промо на вот этот замечательный барабан Почему замечательный? Потому что здесь можно выиграть абсолютно бесплатный какой-то крутой скин У тебя будет два прокрута, то есть ты заходишь, нажимаешь крутить После этого вводишь мой промик с прикрепленного комментария И еще раз крутишь барабан Может тебе действительно вот этот бесплатный скин выпадет в случае с гагадропом этот бонус реально выпадает, наверное, раз за миллион прокрутов Поэтому, ну, может быть, тебе фортанет Я не призываю депать, но есть промик, можешь попробовать Ибо реально, что крутое с барбана выпадет, выведет Вот, это все будет находиться в прикрепе 22 тысячи И отдельное спасибо за то, что вы мне под прошлым роликом писали, что вот в этих вот кейсах Так, немного не туда зашел Что вот в этой линейке кейсов Бля, я опять потерял Во, в этой линейке кейсов также можно выбивать фриз спины. Опять же, вышло еще одно обновление, в котором фри спины, короче, дропаются Гагадроп превращается, блять, в слот какой-то. Ладно. Ну, в общем, естественно, чем дороже кейс, тем круче скины выпадают с вот этих спинов. Попробуем поймать, но опять же, 22 тысячи на балике это будет сделать тяжеловато, но тем не менее, мы с тобой сделать это попробуем. Так, бесплатный скин мы заберем чуть позже. Давай сначала попробуем открыть что-то подешевле, то есть на фарме денег. Опять же, у них вышли и новые кейсы, и на них также есть фри спины. Короче, давай самый дорогой из новых кейсов подолбим немного. В идеале бы все-таки выбить вот эти вот фри спины. А, их тут нет! Кейс Кейс стоит 2000, и тут нет этого, окей, ну нам выпал юсп, нам выпала авапа, кстати, и неплохо, в принципе, сейчас задача стоит на фарме денег, чтобы покрутить кейс за 9000, ну мы, кстати, там, по минуснулись, ладно, давай сразу откроем два вот этих кейса, все-таки не стоит забывать, что у нас есть еще и доп... Э... Скин с этого. С... Ебать, коллаж 27-к, нормально. Доп-скин, так сказать, подарок новогодний от ГГДропа Тема прикольная, я такого не видел, по крайней мере, нигде. Короче, посмотрим. Вот реально по скину мне интересно, что выдаст. Но также интересно посмотреть на фриспины именно с вот этого кейса. Писали в комментарии, что Никита экстрим выбивал. Я в предыдущем видосе, короче, искал кейсы, дорогие, где могут лежать вот эти вот фриспины. Еще раз большое вам спасибо, что написали, что эти фрис-пины в боях кейсе, иначе я бы не нашел. Кстати, FiveSense. Дорогой, мне интересно, почему он столько стоит Человек выпал из Counter-Strike вообще на долгое время И не понимаю, почему столько стоит 5-7 А дальше 9,7 Маловато, водяная терраса подорожала Блин, при мне такого не было, раньше Помнишь, она стоила где-то, ну, на рублей, наверное 400-200, ну, плюс-минус а, Окей, и конфетки почему-то дорогие но ну, наверное, не знаю, не знаю, почему дорогие голил, вот эти арки. окей, нам нужны Фри спины, хотя бы три фри спина Желательно, потому что хочется посмотреть Еще раз 27 тысяч, я буду только Счастлив, блять, 6 тысяч, ну, что-то как-то видимо все-таки придется заюзать вот эту тему я блять как же это был типа байт <соценно> она байтин бля реально слот гагадруб <соценно> ладно понял а, золотая спираль 4000 короче давай сразу завязаем скин я надеюсь что-то годное ибо на балике мало денег поехали обменять бля давай что-то крутое пожалуйста <соценно> Не, ну это круто! То есть, фактически, как на других, да, сайтах сделано фрикейсы, здесь они это заменили, и они тебе одним скином по факту выдают за место открытия там нескольких кейсов. Это удобно, но это не так азартно и может быть не так прикольно. Но это, если посмотреть с цели экономии, может быть, ну, короче, блин, классно. Тебе выпадает один дорогой скин за место трех кейсов, где может выпасть говно. В принципе, прикольно. Ну, блин, но ну, э, можно было бы где-то где-то поинты, пу, блять, где-то эти поинты нафармить. Но опять же, это был бы дикий обус. Короче, в следующем ролике на 50к Посмотрим, что выдают Главное, давайте 1000 лайков наберем И сделаем обзор, что выпадает с 50 тысяч рублей Так, еще раз закаленный в боях кейс Блин, это очень дорогое удовольствие С тем учетом, что на балансе было не так много денег И да, это байты Я подумал, у меня залагал браузер Но нифига, это байты Давай называть это слот гагадроп. блин Ну реально Так, а тем временем баланса все меньше и меньше Чтобы понимали, что подкрутки в роликах реально вот здесь нет Ну, блять, не крутят Мне что сделаю? Инжектор за 6000 27 давай, 8 700. ну давай еще откроем а денег-то все меньше и меньше мне это вообще тенденция не нравится хочется чтобы они в плюс как-то пошли а пока что-то по минусам идем конфетка дешевая скорее всего 5000 ладно пойдет 6 кусков есть что с этим делать и где есть фриспины Давай смотреть так мои кейс здесь в принципе тоже эти фриспины есть будем долбить потому что как-то окупиться нужно и желательно все-таки хоть на каком-то блин кейсе выбить фриспины Егор это круто кстати кожа тоже неплохо и фомас говно но кейс стоит недорого то есть да в принципе это был Вообще, наверное, разумно пойти на какой-нибудь бустер-кейс. По-моему, в предыдущем ролике... А, была проверка на моем канале, кстати, бустер-кейса. Он неплохо себя показал, и он стоит в принципе нормально. То есть и недорого, и недешево. А, подожди, мне казалось, он 5 -хат. Стоит так, ладно, это для нас тогда... Мне так все-таки интересно, будем искать что-то по прикольней Но опять же, опять же, 500 рублей мы смотрел. Вот, бар, бар-кейс. Все, это вот, это вот, это вот, годно. Но тут нет фриспинов, блин. А, еще, кстати, небольшая инфа. У них запустился розыгрыш на 5000 долларов. Короче, Просто нужно подписаться на их YouTube канал У них новый YouTube канал вышел, ну и 5000 баксов Можно залутать, нифига не спокойно, потому что Участников будет много, но тем не менее Калява появилась, вот инфу до вас довел Поэтому, кто хочет, участвуйте Все-таки, наверное, из всех кейсов Моаи был самый оптимальный, ну хотя Есть опять же цветочный кейс, бля, я думал это Цветочный лох мем, помнишь, был, ну окей Короче, самый оптимальный по цене Моаи кейс, а, хорошо, поехали Опять 5 штук, нужен офигенный окуп Вот ну серьезно, 4800 в принципе Неплохо, что тут можно выбить, бля, ну, это Своеобразный байт кейс То есть рыцарь нам понятно не выпадет Но, блин, ну рассвет эмк она, она тоже дорогая Ладно, будем пробовать. У нас уже есть десятка. Спасибо, мой Кейс. Давай-ка пойдем дальше. Тоже неплохой Кейс, но, блин, они все сделаны, знаешь, в сторону байта. Кстати, нихуево сейчас окупил, если бы дальше так пошли. Но, в целом, он нас в ноль сейчас уводит либо в ноль, либо в плюс. Надо довести это дело хотя бы до 2020, что ли. Было бы вот круто. А, слушай, 13 тысяч рублей. Блин, но открывать сейчас Кейс за 9К, наверное, вообще глупо. Поэтому, давай-ка, бар кейс. Нужно именно попробовать фармануть. Сейчас денег, потому что, блин, мы минусанулись. 16 тысяч есть, и если, блять, оно сейчас нас... А, оно немного окупило. Короче, погнали на все-таки кейз за 9 тысяч будем пробовать выбивать спины. Ну, реально хочется посмотреть, что вот здесь с фриспинов дропается. То есть, чисто, блять, оно опять байтит Как же мне это нравится Чисто теоретически, ну может что-то охуенное выпасть Давай, блять, ну, <coughs> ну блин А, ладно, окей, пять Еще один кейс Давай вот так, пятнашку, пятнашку на ролик, пожалуйста Пятнадцать, блять, ну, ну как же оно байтит Реально, слот от дропа. Ой, это неплохо, она дорогая может быть, да? 6000 блядь, почему же, ш... почему шедевр такой дешевый? Окей, бар кейс, в принципе, давай день сурка. Все, у меня давай по новой. 4 500. Вот бар кейс, все-таки, надеюсь, нас окупит. Но, опять же, блядь, уже денег нет. Ну, мне что-то не нравится. Мне это что-то нифига не нравится. 2 500. Хорошо. Блин, вот пока что, из всего сегодняшнего ролика, мне офигеть, как понравилось то, что выпало с подарка Гагодроповского. Вот это было прикольно. В остальном, блядь, завис кейс. В остальном, ну, как-то не знаю. Как-то все-таки нужно депать больше, наверное, чтобы выносить. Но мне сегодня конкретно не фортануло. Ролик в любом случае пойдет на канал. Я не заливаю э, только... Вернее, я заливаю все ролики, ну, чтобы вы видели шансы. И я в миллион раз повторюсь. Блин, ребят, это не заработок нифига. То есть, ну вот может быть такая история. То есть ты залил 20к и не получил нифига. Может быть по-другому. Залил 100 рублей, вынес 20. Ну, то есть здесь зависит, фортануло ли тебе. Опять же, я не админ гагадропа, поэтому алгоритмов не знаю. Но в теории можно и со 100 рублей неплохую сумму вынести. А главное, чтобы тебе повезло. Мне не фартануло, я это залью, чтобы вам показать, что не все так сказочно, как вам показывают в ваших телевизорах Кейс закаленный, блин, в боях, давай будем пробовать, пожалуйста, фри спины, они сейчас вообще сыванут жестко, давай Вот, ну, хотя бы пятерку, да даже тройку, просто интересен дроп Три спина улетели и, наверное, они больше, блять, 5-7, ну, ну, ну, ну, а нахера мне вот это вот дело 7200, стоило бы оно подороже, было бы круто, ну, блять, ну это очень дешево А если мы сейчас откроем магический кейс, тут, напомню, выпадает сразу несколько артефактов и Деньги и скин может выпасть Но здесь мы просто, блять, поменяли а, деньги на деньги Окей, здесь могут выпасть и бабки И еще что-то, и еще что-то Но сейчас и фриспины добавили То есть чисто теоретически могут ли отсюда выпасть фриспины 3600 и еще вот такое может быть И это приятно В этом кейс прикольный, окей Так, давай все-таки новый кейс попробуем немного подолбить По барабану, что он без фриспинов Фриспины нас как-то сегодня стороной обходят Авапа за 3400 есть Авапа есть, Авапа есть И, блять, ну вот это офигенно А вот это неплохо И это тысяч, Ну чё? На те же грабли, но хочется мне все-таки забрать фриспины И никуда от этого не денешься Желательно все-таки, чтобы они сегодня выпали Гагодроп, постарайся, блядь, кровавый спорт Статрек прямо с завода, он до хера будет стоить 11, прекрасно, еще один Закаленный в боях, а давай байт, забайся меня а, Два байта пролетело, блядь, конечно Кровавый спорт, патина, было бы круто, но... Это дешевое, однако. 9400, пойдет, дальше идем. Главное, чтобы в минус не уводил. В небольшой минус, в 0, окей. Ну, в жесткий минус не надо. Транспорт мне не нужен. Золотая спираль за 1000 рублей, скорее всего, 3600. Вот это уже, это да, это ближе к тому, что нам реально необходимо. Так, блин, а что делать-то? Ну, давай еще раз попробуем фриспины повыбивать. Ну, сегодня по фриспинам вообще все жопа просто. Просто жопа, не, не выпадают, и мне это уже не нравится. Хотя бы с дешевого кейса. Дай фриспины, гагодроп. Так, опять десяточка, опять идем туда. Даже, ибо хочется мне все-таки увидеть... Блин, 15 фри спинов мне хочется на барабане увидеть. Давай, подшаманим как-нибудь, пожалуйста. Так, 10 нафиг, давай, нужно, нужно 15. Кровавый спорт. 3600, да, он будет стоить или сколько? А, ну, вот это нормально, да, окей. Там 3600 почему-то мне показалось, что кровавый спорт выпадал, но там выпадала золотая спираль. Так, 15 пролетело, цвет прибоя, блин, ну, давай. Дорогой инжектор, пожалуйста, можно? Да, 11 тысяч. Пойдет. Пока держимся, пока открываем 10 спинов, До свидания, но байти, блин, почти самые... Как это было близко? Короче, как только начинается прокрутка, я не понимаю, зачем так рано он начинает байтить. То есть, ладно, если байт был где-то в конце, но он прям очень рано байтит, поток информации, блядь, дай статрековский, пожалуйста, он до хера стоит денег. Ну, тоже неплохой, 8400 пойдет, и дальше у нас едет прокрутка. Ну, дай ты мне, блядь, фриспины, пожалуйста, блин. Ну, вот что это за херня? Ну, вот ты, блядь, так близко, ну, троечку хотя бы, я же много-то не прошу. Ну, хотя да. Прибурил немного, 15 штук просел, Этих спинов, и сейчас нихуя не пролетит Да, пролетело, а чё ж ты вот сейчас не забайтила Так, синие черепа, сколько? 8000 А, заебись, Все, а, Я понял, это круто, это, это очень Хорошо, синие черепа Иванули Но нам, блин, еще раз скажу Вот, начало вести, нам нужны все таки фриспины, а если мы будем крутить Фастом? Ну, наверное, опять же, крутить закаленный В боях кейс фастом? Блять Здравствуйте Вот где же мы были раньше? Вот красота. Вот, вот если б я ролик закончил, да? Сдался. Но нет, блядь. Ну, слушай, реально годно выпало. Надо было просто не сдаваться. А здесь уже фри спин нет. Но была не была, давай попробуем. Бля, если мы больше денег фарбанем. Ну, вот о чем я и говорил. То есть, блин, реально здесь как повезет. Вот, ну... Че, что еще говорить, как повезет? Вот может так, блять, ну красота же. 96 тысяч, соточка уже. А можно было раньше вот так сделать. Нет, он меня просто жестко брил. Ладно, будем пробовать, короче, фриспины выбираем. Вы, выбирайте, блять, попёрло нахуй. Окей, окей. 35 тысяч, я понял. Вот это же 118, заметь, да? Но до этого дофига, опять же, было сливов в роликах. 32 тысячи, блять. Да может уже похуй на эти фриспины 144 тысячи, ебать Я сейчас сам дорогой кейс открою, блять. Или что, ставить на следующий видос Давай на следующий видос оставим и все-таки Я вам покажу, а, ну давай ладно, откроем Хорошо, хорошо, хорошо Сувенирный кейс-то как не долбануть, давай И сейчас голографический айбайпау Бля, мы зависли, мне это не нравится А что выпало-то нам? Пожалуйста, пожалуйста, ребята, пожалуйста, к акциям. А у нас ничего не фармится, нет, все-таки только при депах. Не, еще откроем, все-таки, чтобы ролик был поинтереснее, давай еще самый дорогой кейс. Раньше прямо его жестко смотрели, короче, как вот эта линейка сувенирных появилась. Реально просмотры мы набирали. Сейчас как-то уже интерес у вас их, поэтому слишком много сувенирных кейсов. Я для вас не снимаю 80 тысяч, и денег у нас больше нет. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Тем не менее, сегодня... А, смотри, прикольно, даже призы видно Фу, Интересно Сегодня мы получили подарок новогодний от Гагадропа Надеюсь, в этом году я запишу еще, что он дает от 50 тысяч рублей И это будет вообще интересно Ребят, с вас 1000 лайков И напомню, что ссылочка на сайт в прикрепе Также смотрите этот ролик внимательнее Может быть, я что-то прикольное здесь оставлю Как было с предыдущим видосом Всем спасибо, это был Человек, До новых встреч, пока-пока И жестко-жестко обнял, поднял. Спасибо за поддержку, большое видео лайков и подписок на канал Вся халява на Гагадроп в прикрепе Продолжение